Слова придумайте сами, толкая небо руками, где этот камень, под который вода не течет, семь раз отмерив шагами, трещу. Квадраты кругами И каждый рассвет Как экзамен И лень Приготовить отчет И лежит тропами в воде Вот нафига шлем забрала Проклятый Без занос Здравствуй, дворник В чем вопрос? Склерот Мораль придумайте сами Пачкая небо руками Спрятан язык за зубами Разбил телескоп звездочок Взлиться орлами Красим подвал пирогами, За пазухой греется камень Лень приготовить отчет Жарко и плещется пламя я занимаюсь за вами Воет добро с кулаками Где же винов мой из рот? Лесенью питое знамя А в зеркале битва с врагами Счастье где-то там, за горами